Ля -ля. Настя, не надо снимать эту херню. Я в интернет вылошу. Пришел, собака, ну сыр, не лезь. Тут, тут, блядь, творчество творится. Пришла собака чебурашки Спросила, что Че, чебурашки, как дела? Э, заебись, блядь, сука, ты говорю, башка болит нахуй. Давай похмелимся Давай, блядь, я тоже, сука, хочу. И пошли они, блядь. Сука, ходили-ходили, ходили-ходили. Блять, нашли самогона-бутылку. На и давай жрать. Ммм. Mm -hmm. Смотри. Ммм. Mm ммм. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Чё б они врать, блять, всё нахуй и упали на. Всё,